Друзья, всех приветствую. Сегодня 15 июля 2002 года. Меня зовут Исканер Хасанов, являюсь основателем компании VECO World Limited, а также руководителем сообщества VECO. Компания VECO развивается в нескольких направлениях по разработке блокчейна, по разработке криптоактивов, а также внедрение новых новшеств, новых технологий, таких как маркетплейсы, кошельки и многое-много еще другое, что у нас есть в планах. Сегодня мы будем говорить о направлении KGDAO. Это монета, это актив для голосования на блокчейне KGChain. И расскажу сегодня алгоритм эмиссии и алгоритм роста монеты, а также его развития перспективы перспективы и как можно на этом хорошо также зарабатывать зарабатывать именно монеты но перед тем как я начну хочу такую новость сказать или для сообщества веку 29 июля 29 июля я проведу брифинг это будет пятница, 29 июля. Я проведу брифинг, на котором подготовлю, подготовлю стратегию, стратегию развития, дальнейшее развитие нашей комьюнити, а также дам конкретные даты, ответы по вопросам встреча века, по вопросам векчейна. И э, по вопросам Векавто. То есть, вот это, на, если вы хотите получить ответы на эти три вопроса, будьте внимательны. 29 июля я проведу брифинг, где подготовлю некоторую отчетность, некоторые цифры, некоторую статистику, и также э, некую э, такой план развития или мини-дорожную карту, да, где полностью расскажу каким образом по датам будет дальнейшее развитие векчейна дальнейшая э, работа или э, сво э, века авто и по встречу века вот поэтому э, к сожалению сегодня на сегодняшний брифинг пришло всего лишь 300 человек да, хотя наше сообщество очень большое видимо многие не информированы вот, поэтому вот у вас есть две недели, чтобы сообщить всему нашему комьюнити, что 29 июля будет очень важная информация. Я постараюсь к, этой, к этому дате подготовить или другую комнату, или расширить а, данную комнату, чтобы побольше людей пришли и могли услышать информацию, а также позадавать вопросы, если будет что-то непонятное. Вот. Поэтому подготавливайтесь и подготовьте своих людей, наших старичков, наших верных старичков к 29 июня. А сейчас я открываю слайды и мы пройдемся немного по маркетингу KG DAO. Данная программа была создана в целях эмиссии кейджидау. Данный актив необходим для работы дальнейшей работы нашего блокчейна, по голосованию комиссии, по токонизации. Этот инструмент поможет по токонизации предприятий на территории Крымской Республики, а также поможет для множества других мировых, комьюнити, которые на данный момент существуют. Данный токен очень будет необходимым для, особенно тех комьюнити, которые находят токен, который находится на другом блокчейне, где платят большие комиссии, но благодаря данному активе, активу могут выбрать возможность оплаты на самые минимальные комиссию транзакции, а также могут благодаря данному Активу выбрать оплату комиссии в их токенах, которые создадут. Вот. Я не, не, не удивлюсь, если в течение года за Кейджи на территории Крымской Республики будут многие э, товары и услуги продаваться за данный актив. Данный актив, э, можно сказать, алгоритмический, потому что э, рост на данный актив происходит по определенному алгоритму. Сегодня она работает по одному алгоритму, но в течение года будут видоизменяться для более, более активного развития. Но, как мы и планировали вначале, сделать старт плавный, для того, чтобы многие могли ознакомиться, для того, чтобы мы могли проверить наш ресурс на, на его правильность работы. Поэтому любой проект, который стартует, плавно, оно дает возможность для того, чтобы исправлять, какие именно в алгоритме какие могут быть ошибки, и быстро исправлять и за этим следить. Но за последний, последнюю неделю именно нашего наблюдения развития мы видим, что алгоритм работает исправно, что никаких таких глобальных проблем нету, если какие-то были мелкие мелкие баги, мелкие ошибки, то мы их исправляем. Теперь мы готовы перейти на другой дизайн, да, более интересный, более красочный. Эскизы у меня уже есть. Сейчас идет верстка, поэтому в ближайшие недели-две мы сайт немного переоденем, сделаем немного праздничнее, <свест> красивее, удобнее. То есть наша цель, чтобы данный ресурс, интерфейс был интуитивно понятный, Удобный, информативный. Поэтому в новом дизайне вы увидите статистику, полную статистику. Не только в транзакциях, да, а полную статистику по пополнениям, выводам, по заработкам, по начислениям. Сколько всего дао сколько всего пополнено, выведено, переведено в стейн, То есть полностью статистическая информация будет на данном ресурсе и будет удобнее работать. Также фильтры по своей структуре будет намного удобнее, более интуитивно понятны, и поэтому, соответственно, работать будет намного легче и удобнее. Также мы готовим несколько таких глобальных мероприятий для развития KGDAO. Так как мы уже убедились и убеждаемся, что алгоритм и работа именно сайта оно исправно. Все функции работают как надо. Вот. Как только мы переоденем, так сказать, наш сайт, да, более привлекательно сделаем, сразу мы будем начнем подключать рекламные кампании как на территории Кыргызстана, так и в интернете. Эмиссия данный проект делает, создает эмиссию актива KGDAO. период Период эмиссии будет происходить на протяжении одного года. Тут есть также партнерская программа, паркинги, кэшбэки от покупок лицензий. То есть именно таким образом выходит эмиссия. Эмиссия активов, эмиссия криптовалюты, криптовалюты. Сейчас развивается в раз... То есть, именно система эмиссии, она развивается в разных направлениях. Да? Есть система эмиссии путем оборудования, электропотребления. Да? Таким образом добывается и майнится криптовалюта. Есть криптовалюта, которая по другим технологиям, да? путем мастернот или путем поддержки сети. То есть, таким образом происходит эмиссия. Вот. И... Есть разные, если вы слышали, да, недавно даже появилась такая система, когда ты одеваешь обувь, ходишь и таким образом происходит эмиссия. Сегодня многие компании работают в разных направлениях именно по э, возможности э, э, эмиссии. Вот. Даже читал новость, что кто-то взял электромобиль, да, туда подключил майнинг, ездит, катается, а эмиссия монет происходит. В данной системе эмиссия, эмиссия происходит э, путем основной, это по э, партнерской программе. С одной стороны происходит эмиссия, с другой э, эмиссия столько э, сбалансирована, сколько, сколько, э, сколько идет ликвидность, сколько интерес именно данного проекта. Благодаря партнерской программе это также появляется интерес, интерес для развития данного проекта. То есть каждый участник, он заинтересован приглашать приглашать людей, рассказывать, объяснять, как это работает, объяснять, что такое криптовалюта, что такое комьюнити века, и таким образом вознаграждение за то, что он уделяет на это время, уделяет на это внимание, получает партнерскую программу, так сказать, некая эмиссия вознаграждения от данной системы к человеку. Таким образом происходит эмиссия. Но человек, который только что а, узнал, только что а, решил участвовать. Для, пол, для полного функционала а, работы сайта необходимо приобрести лицензию. Почему покупается лицензия? А, если сравнить такую аналогию и пример привести, когда вы покупаете а, а, лицензию, на, на, на вашем компьютере покупаете лицензию, а, Windows, вы за него платите. да? Когда вы покупаете какое-то приложение, каком что вы играете, чтобы полноценно полностью функции работала, вы, вы оплачиваете оплату да? или годовую оплату, или месячную. То есть у каждого есть сроки. Да? Есть приложение, где есть сроки. Также есть сроки у того же а, операционной системы Windows. Точно так же для работы данной системы необходимо покупать лицензии. И у, них, у нас мы предлагаем 4 вида лицензии. При покупке, которую вы сразу получаете кэшбэком в долларом эквиваленте, вы получаете монету KGDAO, как я уже сказал, алгоритмическим ростом. Например, если вы получили лицензию, вы купили лицензию за 50 долларов и кэшбэк получили в размере 2,5 доллара в долларом эквиваленте, Кейджи коины, которые на сегодня, допустим, 5,5 ,5 доллара, то при цене 5, 50 долларов, да, цене Кейджи цене дау на 50 долларов, то ваш данный актив, который вы получили по лицензии, может быть даже перекрыт на 50%, а то и на 100% расходы и растраты на данную лицензию, пока будет действовать лицензия. Также уникальная система паркинга. То есть люди, которые хотят купить дан, данный актив, а на внутреннем рынке встают в очередь. И пока вы стоите в очередь, пока вам не, вам не продадут, то есть вы можете активировать паркинг. То есть вы создаете таким образом ликвидность, и за это получаете вознаграждение дан, данной монеты. И таким образом вы делаете тоже эмиссию. А, алгоритм изменения цены на кейдждау. Предоставлен на этом слайде при эмиссии на и 3,4 раза больше, чем, допустим, от сегодняшнего количества эмиссии, цена растет на 1,6. Это стартовый и базовый алгоритм роста, который мы запустили в начале. И в скором времени мы запустим другой алгоритм, который будет являться рост при активной продаже. То есть чем больше вы продаете, тем больше цена. Сегодня многие покупают лицензию, добывают монеты путем паркинга, путем кэшбэка, путем партнерской программы, но пока не продают. Не продают, потому что кому-то цена не нравится, а кто-то активировал стейкинг, потому что за счет стейкинга можно получать кейджи-коины. Это первое применение кейдж-дау на этом проекте, что вы можете застейкать кейдж-дау и получать кейджи-коины. Несмотря, к каким гражданством вы имеете, да, к, относитесь. Так как стейки на кейджи валите по эмиссии кейджи коина только для крыльевских граждан, то данный проект открывает возможность для гражданина любой страны получать кейджи коины за стейков актив и монету кейджи Down. Следующий алгоритм, который поменяется в ближайшее время, мы обязательно предоставим, оно будет от продажи. Чем активнее продаем, тем активнее она растет. Как приобрести кейдж Есть несколько способов. В ближайшее время выйдет возможность на внешних рынках. Да? Первый это биржа CoinGalaxy, где можно просто купить кейдж У Тех, кто получил по партнерке, вывел и хочет на бирже, продать на бирже. Но если вы хотите на данном ресурсе купить, для этого вам нужно зарегистрироваться по партнерской ссылке вашего пригласителя, то есть человека, который вам рассказал систему, который вас пригласил и объясняет и работает с вами, помогает вам разобраться. А после пополняйте KG Coin. KG Coin можно купить на рынке, на бирже Coin Galaxy пока, то есть потом мы будем выходить на другие биржи тоже приобрести одну из четырех лицензий, внести на счет кейджи коина и ставить ордер на покупку кейджи дау. Когда создается ордер на кейджи дау, вам назначается некий, некий номер вашего ордера или вашей очереди. Продается по очереди, так как это алгоритмический токен и сделка, то есть рост происходит не за счет спроса и предложения да, между людьми, а за счет определенного алгоритма, который я уже вам рассказал, по за счет эмиссии. Вот. Когда вы ставите ордер, э, ордер, вы таким образом заявили, что вы хотите купить, и вы должны дождаться очереди, когда вас, до вас дойдет и кто-то продаст вам. Когда происходит сделка, она происходит по, по э, цене на сайте, который на тот момент э, будет... Э, будет да? Вот. Но пока вы ждете, вы можете активировать паркинг и уже сегодня начать получать уже KG Coin. <coughs> у каждой лицензии есть лимиты на покупку, есть лимит на, то есть, на срок, да, у каждой лицензии есть срок действия, а у каждой лицензии есть лимит на продажу, лимит на вывод, и на и лимит на продажу дневной лимит на продажу а на данном а, а, а, а также размер кэшбэка и у каждой лицензии есть размер глубины по уровням откуда вы можете получать партнер с самая интересная и самая высокая лицензия стоимостью 25 долларов по цене сайта на сегодняшний на сегодняшний день а, цена на сайте 10 долларов, которые э, корректируются по биржевому э, в 0, 0 часов, плюс-минус 1 час, да, в 0, 0 часов по Москве. По Москве. Э, на данный момент э, э, цена на сайте 10 долларов, а значит лицензия 2 25 тысяч долларов стоит 2,5 тысяч э, Срок самая высокая лицензия 200 дней, Почему я говорю про самый высокий? Потому что оно самое интересное. Это люди, которые сама больше делают эмиссию, а это значит сама больше заработать Я считаю, что каждый должен стремиться к этой лицензии. В этой лицензии срок 200 долларов. Возможность покупки на внутреннем рынке до 250 тысяч долларов. Лимит на продажу 125 тысяч долларов. Лимит на вывод на внешний рынок тоже 125 тысяч долларов. Ежедневный лимит на продажу 3000 долларов внутри сайта. да, И у него 4 уровня партнерской программы. Первый уровень партнерской программы 5% от любой лицензии, которую покупают ваши лично приглашенные. Вы получаете также со второго уровня 10% от каждой покупки лицензии ваших приглашенных, то есть второй уровень, а также от каждого обновления лицензии. То есть, если у человека заканчивается один из лимитов, то партнер или участник, пользователь снова обновляет лицензию, и вы каждый раз будете получать партнерскую программу в размере 10% в долларом эквиваленте. С третьего уровня 15% и с четвертого 20%. То есть чем глубже уровень, тем больше процентов откажек при лицензии. Ну, соответственно, вы знаете, что идет геометрическая прогрессия. Если вы даже на первый уровень пригласили 5 человек, то на втором можно предполагать, что будет 25 человек, которые будут постоянно покупать лицензию, обновлять лицензию на протяжении года, минимум 20 раз обновить. Не из-за того, что срок дней закончился, а по причинам то, что кеджику... Кейдж выросла, кто-то хочет продать, кто-то хочет перевести, кто-то хочет купить. То есть при каждой, вот этой, так сказать, операции необходимо обновлять лицензию, если какой-то из лимитов закончился. И при каждой покупке, то есть, вы получаете все время партнерское вознаграждение. Если, допустим, на втором уровне у вас 25 человек, то можно предположить, на третьем уровня у вас 125 человек. То есть это значит, у 125 человек вы получаете лицензию 15%. От покупки лицензии уже 15%. Это больше, чем с первого уровня и со второго уровня. И с четвертого уровня, да, там у вас уже 700 или 800 человек. То есть чем больше у вас первая линия, тем больше у вас четвертый уровень. Оно может достигать тысячами. Да? И у нас есть такие партнеры, у которых есть структуры, которые на четвертом уровне очень большое, так сказать геометрической прогрессии и там уже вы получаете самые интересные деньги самые интересные миссию самое больше получаете в процентном соотношении уже 20 а, вот поэтому есть смысл и интерес стремиться к четвертой лицензии активно строить команду и на протяжении года получать от каждой покупки лицензии со своей команды, со своей структуры, со своей сети, так сказать, постоянное начисление по партнерской программе. Таким образом, делая эмиссию, делая рост по алгоритму рост цены, а также накопление все больше и больше кэджи которые через год уже на протяжении года и через год будет постоянно ликвидность, постоянно цена и интересно данный токен. При использовании данного токена оно будет все время уменьшаться. То есть на протяжении года идет эмиссия, потом эмиссия останавливается и потом идет в обратную сторону при употреблении потребление данного актива оно будет все меньше и меньше уменьшаться уменьшаться в количестве, потому что будут использовать. Поэтому то, что вы накопите в течение года это ваш, так сказать, фундамент вашего будущего, вашего финансового и, возможно, социального будущего, да? то есть комфортной, так сказать, жизни. И это, это, данная миссия происходит только год. Только год. Ну, уже меньше, так как мы стартовали 5, 5 июля. Осталось меньше года. Да? Поэтому а, те, кто еще не, не разобрался те, кто не понимает, почему я должен стремиться на большую лицензию, вам нужно постараться изучить, спросить и расспросить вашего наставника, самому взять ручку, тетрадьку и начать расписывать, сколько же вы имеете возможность через данный инструмент получить токены, а значит и, и доллары, да, или сомы, то есть чем больше вы это будете изучать, тем больше будете вникать, тем больше у вас появится понимание, что это, что это за система. <смех> Таких систем, вот то, что сейчас вы слушаете, аналога в мире нет. Еще никто не запускал такую систему, кроме нашей компании, которую, <смех> то есть никто не запускает. Да? Данный маркетинг, он не новый, он уже отработанный. Он уже, то есть он уже провел, так сказать, обкатку, и многие люди знают, что это рабочий инструмент. Вам нужно только разобраться, взять и начать делать. Да, многие скажут, о, это очередной сетевой, я не сетевик. Да? Или, ой, был MLM-труваево, то есть сетевой труваево. Именно... Именно через партнерскую программу люди зарабатывают самые большие деньги. Если у вас цель такая, чтобы решить ваши финансовые вопросы, то вам нужно вникнуть и обратить внимание на данную систему. Нет ни одной в мире, в мире нет ни одной а, аналогичной системы, где за короткое время, за короткое время, постаравшись поработать месяц, два, да, полгода, решить абсолютно свои финансовые потребности, возможно, даже на несколько поколений вперед. Поэтому держитесь, если у вас амбициозные цели, то тем более разберитесь. А если у вас небольшие цели, то все равно разберитесь, чтобы ваши небольшие э, потребности закрыть да, при маленьком приложении усилий. Или помогите рассказать тем людям, у кого есть большие амбиции, большие цели. Вот, следующий слайд. Партнерская программа. Опять же, возвращаемся к лицензиям. Тут очень важна лицензия. Если у вас лицензия всего же за 50 долларов, это сколько? Без 5 Cagecoin да? на сегодняшний день и вы пригласили человека или, или рассказали человеку, который купил лицензию за 5 тысяч долларов, то вы получите партнерское вознаграждение в соответствии с вашей лицензии. Если у вас 50, значит вы получите, несмотря что вы пригласили человека, который купил лицензию за 5 тысяч, у него там огромные амбиции, цели, он хочет строить команду, он хочет получать с трех уровней партнерскую программу, а вы получите всего лишь две с половиной доллара. Для того, чтобы получать партнерское вознаграждение в размере 5% от вашего партнера, у вас тоже должна быть лицензия в размере 5000 долларов. Или же партнерка придет по той же от той цены, которую стоит ваша лицензия. Паркинг. Очень интересное слово, интересное понимание, которое тоже, может быть, аналогов нету, да? А может просто. Названия такого нет. Паркинг. То есть вы припарковали, вы создали ликвидность на рынке и таким образом вы активировали паркинг для получения ежедневных начислений. Есть 4 тарифа, которые работают. Первый тариф на 30 дней, потом на 90, 80 и 270 дней. У каждого тарифа есть свой процесс. Но несмотря какой бы дата или сколько срок не был бы, оно, если ваша до этого срока, если сработает ваш ордер, то она на этом завершится. Поэтому, если вы в начале очереди, все равно, я советую, все равно активировать на 270 дней, потому что вы получаете из расчета 200% годовых, ежедневно, в долларом эквиваленте KGDAO по цене, который на сегодняшний день. Вот Паркинг это тоже один из способов добычи кейджи дау, а также способ и через что происходит эмиссия в данной системе. Стейкинг кейджи дао, То есть это, как я уже сказал, первое применение данного актива кейджи дао как стейкинг. Многие, так как кейджи коин делают эмиссию, на Кейджи Вале только крыльские граждане, то на, на данном проекте, используя актив Кейджи может добывать монету Кейджи Коин любой землянин. Вот. Даже купив лицензию за 50 долларов, вы можете... То есть тут лимита нет. То есть вы можете любое количество Кейджи купив на рынке, купив на бирже, купив у кого-либо или получив по партнерской программе, поставить стейкинг и получать долю, долю из распыления в тысячу кейджи-коинов на каждый вид лицензии. Все, кто стейкает с лицензией 50, для них выделено такой пул в размере 250 кейджи-коинов в день. Те, кто купил лиценз за 500 долларов, для них тоже было выделено 250 кейджи-коинов для э, стейкинга в день. Это некий пул. И э, те, кто за 5 тысяч, за 25, тоже получают 250 на все. Естественно, те, кто купил лиценз за 250. То там конкуренции меньше, да, потому что мало людей покупает. Естественно, любое количество стейкинг, которые получает, то есть эти 250 распределяются среди тех, кто купил лицензию за э, 25 тысяч. Это еще одно преимущество купить лицензию, высокую лицензию. Э, лицензию. Те, кто понимает, те, кто разбирается в математике, те, кто посчитает, так сказать, минимальное, что приходит по. Кэшбэку, сколько приходит кейджедау, сколько приходит по партнерской с четырех уровней, да, с четвертого 20%. Те, кто понимает, сколько по стейкингу получает, да, где меньше людей, распределяется среди меньше людей, те могут убедиться, что лицензия за 25 тысяч долларов оправдывает или перекрывает в считанные дни в считанные дни при малейшем активной работе. Те, кто покупает лицензию за 50, а их больше всего да, по статистике, те же самые 250 распределяются на всех. То есть, чем выше лицензия, тем у вас конкуренции по э, получению спула 250 мало. И поэтому те, кто покупает лицензию больше, они всегда больше э, имеют заработок. Да, они больше рискнули, больше вложили, естественно, соответственно, они должны больше и получать. И данная система помогает очень быстро возвратить затрат на лицензию, который тратит человек на данную систему. Тысячу монет на все лицензии распределяется в течение года. Через год те тот пул, который собирается от продажи лицензии, да, каждый день люди покупают лицензии, и оно идет в пул. И через год данный пул, который соберется, будет распределяться, продолжаться распределяться по стейкингу. Вот. Поэтому дан, данная система, несмотря что эмиссия KGDAO будет происходить на протяжении года, то стейкинг будет продолжать работать и второй год, и возможно третий год, то есть данная система будет дальше продолжать работать. Эти слайды вы видели тут источник дохода участников направления кейджидау, источник дохода. То есть мы здесь видим, что на разнице курса можно, то есть купить сегодня по такой цене, а завтра продать по другой Получать кейджидау по партнерству, о которые мы сегодня говорили, что от лицензии появляется уровни. уровне. Получать по паркингу. Возможно, с KGDAO как средство очень других направлениях, в скором появится очень много предприниматель-продавцы, покупателей, которые будут покупать и продавать за данный актив. Зарабатывать кейджи коины путем путем стейкинга, то, что о котором я говорил, чем выше лицензия, тем меньше конкуренции по получению пула, да, распределения пула в 250 кейджи коинов в день. Зарабатывать кейджи коины путем участия в стейки, по промо акциях компаний, которые будут очень часто происходит в нашей компании. У нас очень часто ну, бывают такие промы. И на этом все. По слайдам прошелся, постарался все разъяснить. Вот. Поэтому, если сегодня есть новички, кто первый раз видит данное видео, те, кто первый раз видит данную презентацию, те, кто первый раз пришел на вебинар сегодняшний, на сегодняшнюю презентацию, приглашаем вас. Добро пожаловать. Сотрудничайте с нашей компанией и делайте миссию, зарабатывайте на криптовалюте. Мы работаем уже четвертый год, у нас есть уже большой опыт, есть большое количество людей, которые могут рассказать, которые могут поделиться своими результатами, сотрудничая с нашей компанией. Добро пожаловать.